Так, запускаем, запускаем, так, все, да, больше у нас нету, смотрим пакетик, ага, спасибо, смотрим пакет, пакет сделан большой, с запасом на крупный лист, можно запросто уменьшить не вопрос